Всем привет! Сегодня мы будем продолжать играть в игру The Seven Deadly Sins Grand Cross на японской локализации. Это наша третья серия уже. Как вы видите, я уже поднакопил немножечко кристаллов, у меня 120 кристаллов. Давайте попробуем выбить себе Escanor. Переходим в баннер. Если мы его не выпьем, мы дальше, естественно, тратить на этот байер не будем. Хотя, посмотрим. Возможно, добью до первых 300. Все равно здесь есть шанс получить э, персонажей, которых у меня нет. Как минимум, здесь почти все персонажи, которых у меня нет. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. 11, 12, 13. ну короче все. всех персонажей у меня нет, поэтому добьем 300 кристаллов ну что ж, давайте открывать первый заход, 30 кристаллов посмотрим, что из этого получится 30 кристаллов, так какая у нас анимация у нас холк самая обычная анимация сломанный меч, в принципе здесь ничего не будет ну, как мы заметили, здесь действительно ничего нет. Но вот эти вот монетки мне сейчас очень сильно пригодятся для того, чтобы фармить. Для того, чтобы фармить. Я за них покупаю себе, так сказать, энергию, и мне так хорошо. Так, ну это у нас уже вторая. Давайте посмотрим. Если он у нас отобьет, то будет неплохо. Ну или хотя бы среднее что-то будет. Так, сейчас посмотрим. Так, синька. Ну, синька это у нас ничего. Синька это у нас ничего. Так, ну, тем временем у нас уже две прокрутки мы сделали. Осталось еще две. Мы не теряем надежды. В любом случае у нас есть еще деревня. Так, целый меч уже. Целый меч уже. Уже хорошо. Плюс еще у нас отлетает. Понятно. Понятно. Хрень. В принципе, вот у меня вот таким вот дропом была мою всю глобальную локализацию последние несколько месяцев. Для меня это уже, в принципе, не в новинку. Но последние 30 кристаллов сейчас сольем. Посмотрим. Удача! Фартанет, не фортанет. Так, моргнул. Раз, два, три. Понятно. Вот такое вот у меня удачи обернулось все. Но в любом случае, у меня здесь еще на три прокрутки, чтобы получить какого-то из этих персонажей. Я буду надеяться либо за Зивана, либо за uh, нее, либо за него. Ну, в принципе, любого персонажа я бы здесь взял бы. Но в любом случае. Монетки. Монетки это очень хорошо, потому что фармить можно будет очень удобно. Поставил себе на автофарм и пошел заниматься своими делами. Ну что ж, в принципе, первая часть нашего видео, естественно, зав... завершается. Вторая часть у нас будет Буквально у вас через секунду, а у меня, наверное, часов через 5. Ну что ж, для вас прошло минута максимум. Нет, на самом деле, прошла для вас секунда, а для меня прошло примерно э, сколько? Ну, наверное, часов 10 аж. Вот так вот получилось. Чем я занимался эти 10 часов? Ну, во-первых, я спал. Логично. Во-вторых, я занимался следующим. Я пофармил себе немножечко ресурсов. И пробудил своего Луствейна. Сделал ему уже э, ОР-качество. То есть у него теперь статы 7361 атака. При условии того, что я ему выбил э, еще пояс и наруч. И прокачал ему пока что на крит удар плюс атака получается. Плюс еще и наруч это неплохое. Смотрите-ка, э, всего вот столько вот нужно будет докачать. Конечно, с наковальнями сейчас огромная проблема. Но знаете сами, наковальни это довольно дорогой ресурс в игре, по крайней мере для новичков. Плюс у меня здесь еще вот такой вот пояс. Конечно, он не самый лучший, даже на серединку не пришел. Но в самом начале почему бы и нет. В любом случае он пойдет кому-нибудь другому, если я найду себе более лучший. Но начало уже неплохое. Все-таки он у меня будет основным дамагером в данной игре компании. Плюс у меня вот здесь вот еще Холк есть. С учетом пассивки, которая ему дает плюс 50% всех статов, это имбовый персонаж на старте особенно. При условии, что у него 16... тысяч атаки, это примерно сколько? Плюс 50% от 6 тысяч. Но ну, где-то 8-9 тысяч атаки у него будет точно. Ну и статы еще там дополнительно повышаются. Это реально круто. То есть это, конечно, не в два раза увеличивается, но на 50%. Далее, что я сделал еще. Я прошел первую деревню. Я это уже рассказал в первой части этого видеоролика. Потом я немножечко попроходил тут 20 ранку. Во-первых, апнул, Во-вторых, сделал немножечко себе апгрейд. Э, я пофармил первую деревню. Полностью зафармил ее. Теперь я могу фармить СР снаряжение естественно. И теперь давайте продолжаем фармить нашу сюжетку. Конечно, сюжетку теперь мы слишком читерно будем проходить, но почему бы и нет, почему бы и нет. Возвращаемся и будем здесь проходить. Насколько я помню, мы остановились на том моменте, когда нужно выполнить пару, пару поручений нашего главы этого, этой деревни. Поэтому давайте этим и займемся. Мы должны будем избавиться от множества проблем, которые мы сами посоздавали в этой деревне. Ну и многое еще другое. То есть, грубо говоря, вернуть все как было. Ну, чтобы потом можно было активно заниматься своими делами. Тем временем, вспомним еще, что у нас было в прошлой серии. А мы вернули нашего бана из тюляги. То есть, теперь мы можем использовать бана по полной программе. И он у нас готовит жрачку теперь это круто это реально круто давайте идем выполняем все задания так у нас задание в таверне в таверне это легко мы просто берем и телепортируемся туда надо будет 231 главу пройти чтобы у нас таверна выглядело по-другому немножко нет там какое-то изменение произойдет но какое изменение я честно вообще в душе не чаю не видел не смотрел так, восстанавливаем себе воспоминания про то, чем мы занимались вообще в глобальной локализации в сюжетке. И параллельно разговариваем о всем, о всяком. Следующее, что я хочу сделать после этого видеоролика, это, наверное, я пофармю немного снаряжение своему э составу персонажей. И плюс мне будет доступен э призыв. Может быть, я получу кого-то из этого призыва максимального уровня и максимальное пробуждение получу. Возможно, не получу кого-то, но через день у меня точно будет гаутер по призыву. Давайте сейчас посмотрим, как у нас тут по призыву. До какого числа это вообще у нас? 28-е, первое. А, ну, в принципе, это Хорошо. А то у нас до какого? 23 -е, 12 -е. Сегодня у нас какое? Сегодня 22 декабря. А, значит, у нас несколько шансов еще осталось докрутить. Ну, нас будет дофармить. Хотя бы до Первого ССР. Если не выпадет, то не выпадет. Если выпадет, то круто. В принципе, не страшно. В любом случае, там очень много персонажей, которых мы бы хотели бы получить себе. По крайней мере, там... Кроме Луствейна, все остальные персонажи у меня отсутствуют. И это довольно, довольно проблематично. Потому что хочется, хочется получить. Но с другой стороны, то что они у нас отсутствуют, это значит, что данный баннер мы однозначно крутить будем. Потому что персонажей у меня большинство этих нет. И... Хоть что-то, да, получу. Это круто. Так, выполнили задание. Восстанавливаем, так сказать, деревушку. По минимуму. Какой хороший вид, наверное, у этого чудика. Сверху вниз, так это... <свёздить> Сейчас, наверное, картинка где-то появится вот здесь вот. <свёздить> что я представил в тот момент. Так, тем временем у нас выполнить задание наших... Наших... Деревень. Дерев, деревушки этой. Но выполним, почему нет? Почему бы и нет? Выполнение легко дня. Нам нужно получить в сумме 3 звезды. 3 звезды, по-моему. То есть 3 сердечко. Из 5. На самом деле фармится деревня я думаю, достаточно долго. Я потратил, по-моему, около.. Трех-четырех, наверное, часов на то, чтобы пройти полностью сюжет первой деревню. Поэтому, естественно, это все я выкладывать не собираюсь, как я сижу, занимаюсь этой хренью. Она же нужна чисто для того, чтобы открыть возможность зафармить какие-то ресурсы. В первую очередь нам нужно зафармить первую и вторую деревню, потому что у нас открываются основные сеты. Это... Атака и это защита. Это основные сеты. Потом уже у нас хп появляется. Получается первые три деревни мы однозначно должны зафармить. Все остальное, ну так, ради кристаллов разве что. Потом, потом у нас уже будут... Просто выполняешь сюжетку и все, и кристаллики за это получаешь. Читерсно, но ничего страшного. Потому что основные-то мы деревни закрываем, так сказать. И это круто. Так, какой у нас квест? Квест у нас синенький с этой стороны. Выполняем его. Таким образом мы получим еще 5 кристалликов. Получим 5 кристалликов. И, естественно, мы должны будем сделать следующее. Мы должны будем сделать еще один призыв. Прошлый призыв, как вы могли видеть oh. в начале... Не самый лучший получился. По-моему, я там ни одного SSR даже персонажа не получил. Настолько вот все было плохо. Тем временем мы выполнили уже поручение. Получили, оказывается, нужно было получить только 2 сердечка. 2 сердечка нужно было получить. Это круто. Это круто. Значит, мы можем идти дальше. Дальше у нас будет глава, где мы сможем открыть себе ПВП. Естественно, в ПВП, ну как бы... Не ахти попадаться, там будут у нас эсконоры, э, эти лиски, богини, луствейны. Нам пока туда рановато. Поэтому мы занимаемся следующим. Мы будем просто делать делать что-то, хотя нет. Смотрите-ка, я, наверное, сделаю так. Я попробую пройтись э, по... Ну, естественно, мы сейчас дойдем до третьей главы. 3 главы так что ты от меня хочешь Что ты от меня хочешь а ты мне типа рассказываешь как переключаться ну спасибо якобы то не знал что ты от меня хочешь ты хотел увидеть а понятно у нас здесь открывается салгар верхняя верхняя часть это кстати круто это круто, потому что у нас появляется халява. У нас появляется халява. Открываем. Открываем. Накование. Так, что у нас здесь падает? Интересненько, интересненько. Тут у нас золото падает. И подвески. Ну, мы потом... Потом пофармим это. Потом, потом. Потом. Так, возвращаемся к сюжетке. Возвращаемся к сюжетке. И продолжаем фармить ее. Продолжаем фармить. Как вы могли заметить, у меня уже 70 тысяч. БК на моем <смех> аккаунте из персонажей. То есть я Галлана немножечко прокачал. У меня Lost Вейн стал более-менее приемлемого уровня. Он глядит, что делает Хоук. 50-40 тысяч. Нормально, нормально. При условии, что у меня не качано снаряга у него. То есть так бы он наносил много урона. Мы с помощью него будем проходить Хендельксоном. Это однозначно. Потому что урона у него очень много. Все-таки 80 уровень. Вся пробуды. Снаряжение разве что нужно будет зафармить. Но это не страшно. Это не страшно. Это выполнимо. Что мы здесь должны сделать -то? Я так и не очень понял. Мы должны пройти к шахматной доске. И что-то там сделать. Ну, сделаем, что нет. Почему нет? Видосики надо будет, наверное, сделать покороче. То есть, дойдем, наверное, до третьей главы здесь. И у нас закончится наш этот выпуск. Следующий выпуск у нас начнется с того, что я уже зафармил вторую главу полностью всю деревню. И, естественно, я расскажу, какие успехи у меня Возможно, я пооткрываю за кадром, возможно, я отдельным кусочком запишу, как я открываю баннер Эсканора. Но в любом случае, мне нужно будет успеть сделать ССР себе призыв, чтобы получить шанс получения какого-то персонажа. Любого. Любого, который там будет. Это уже будет неплохо. Тем более персонажи там очень и очень хороший так 5 заходов делаем ставим на автопрохождение при условии что у нас очень хорошего прокачанного персонажа это авто прохождение будет прям вот так вот так тем временем мы уже завершили задание завершили задание которое у нас здесь идет и мы продвигаемся потихоньку дальше. Дальше у нас что? Дальше у нас э, по сюжету. Что у нас тут по сюжету? Куда нас отправляют? А, ага. То есть мы пошли по другому какому-то квесту. Ну ладно, ну ладно. То есть я пофармил, извините, пять раз. Просто ради... Просто ради просто. По факту. Ага, я-то думал, что такое. А у нас выполнение нашего нашей второй главы все-таки три звезды. Все-таки три звезды нужны. Куда нас тут направляют подраться? Вот сюда. Я уже много чего не помню. Возможно, три, возможно, две нужно. Но две, как мы заметили, превращается квест золотой в синий. Значит, у нас выполнение пока что поручений для деревни. Не, холк, конечно, бешено отхиливается. 430 отхила за удар. Это как эсканор. Это как Эсканор, который за ван. Он почти 50%. Нет, даже, наверное, здесь процентов 70 от урона. Хоук восстанавливает себе здоровье. У Холка здоровье 58 тысяч, а он восстанавливает с атаки. Извините. Почти себе полностью здоровье. Стартовая вот эта. Без учета пассивки плюс 50% ко всему. нычка глянуть. Что у нас? Хок все статы себе повышает. Ну да, совершенно все. Крит шанс он себе повышает. Крит урон себя повышает. Как вариант, можно его в крит-урон немножечко собрать. А, вот крит-урон. Вот сейчас, вот крит-урон. Сколько у него становления? 54% Или 70%. Вот что-то из вот этого является... Короче, у него... <связь> Нехило. 10 тысяч атаки. 10 Мать его, тысяч атаки, здесь ни одного моба нет с таким количеством хп даже, это пипец, это пипец, естественно, 2000 хп, имея противник, отлетает очень быстро, то же самое, что пойти и подраться с сидящим комаром. И Холк просто его раздавит. И вот так вот у нас получается. Тем временем нас направляют сюда. Да. Давайте здесь и закончим. Давайте здесь и закончим. Почему? Потому что видосик получается уже длинный. Лучше начнем следующую серию с прохождения вот этой стадии. Либо же нет. Давайте поступим так. Я пройду вторую главу полностью, открою себе призывы, посмотрим, что там выпадет. Если что-то выпадет хорошее, good. Не выпадет хорошее. Ну, не повезло, значит. И в любом случае, я за кадром зафармлю себе полностью всю вторую главу. И мы начнем с третьей главы уже видосик. Почему я так решил сделать? Потому что по факту смотреть, как я прохожу вот эту вот вторую деревню, ну тут совершенно ничего интересного нет. Тем более, смотреть, как мы выполняем задания нашего, нашей репутации. Это совершенно нудное дело. Поэтому на сегодняшний день видосик у нас завершается. Ссылочка на плейлист будет в описании. Подписывайтесь на мой канал, смотрите мои видосики. Пишите в комментариях свое мнение, продолжать не продолжать. Ну а также, до новых встреч. Пока.